Привет, любители психологии. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Как люди вокруг заставляют вас себя чувствовать? Вы действительно счастливы в жизни прямо сейчас. Наличие любящей и заботливой семьи, партнера и друзей важно для того, чтобы вы были счастливы и удовлетворены жизнью. Однако невозможно иметь столько хорошее, не испытывая при этом плохого. А наличие плохих и токсичных друзей всегда было очень распространенным явлением. Токсичные отношения могут быть очень вредными для вашего благополучия, поэтому очень важно как можно скорее прекратить их. Имея это в виду, вот пять типов людей, с которыми вам следует перестать дружить. Во-первых, друг, которому всегда что-то нужно. Ваш друг разговаривает с вами только тогда, когда ему или ей что-то нужно? Это очень красноречивый признак того, что у вас с этим человеком токсичные отношения. Не поймите меня неправильно, это нормально время от времени нуждаться в чем-то от своих друзей. Но друг, который постоянно просит у вас что-то, будь то деньги или вещи, ничего не возвращая, это безусловно тот, кто не будет способствовать вашему счастью. Настоящая дружба предполагает взаимный интерес, а не то, что один человек просто берет у другого. Кроме того, люди, как правило, меняют свои приоритеты в отношениях в разное время своей жизни. И для ваших друзей нормально иметь меньше времени на вас, когда они начинают работать над личным проектом или когда они находят партнера. Что не в порядке, так как искать вас только тогда, когда им что-то нужно, а затем давать вам нулевую взаимность и исчезать, как только они получат то, что хотят. Это только показывает, что вместо того, чтобы интересоваться вами, они видят вас только того, у кого они могут что-то взять. Таким образом, вычеркивание этих людей из вашей жизни позволит вам тратить больше времени и усилий на людей, которые действительно заинтересованы вами. Во-вторых, друг, который газлайтит тебя. Был ли у вас когда-нибудь друг, который постоянно обвиняет вас всякий раз, когда в отношениях происходит что-то плохое? Если ответ «да», вам, возможно, придется подумать о том, что ваш друг газлайтит вас. Газлайтинг относится к способу манипулирования человеком, чтобы подвергать сомнению его мысли, воспоминания и вещи, происходящие вокруг него. Сравните то, что говорит ваш друг, с тем, как он себя ведет. Например, если ваш друг говорит, что он заботится о вас после того, как обвинил вас, но относится к вам очень плохо, скорее всего, он говорит, что заботится о вас только для газлайтинга. В-третьих, друг, который никогда не обращается к тебе. Чувствуете ли вы, что вы тот, кто делает все возможное в дружбе, чтобы сохранить ее? Вы всегда тот, кто должен планировать встречу со своим другом. Очень распространенной чертой токсичной дружбы является одностороннее вложение времени и усилий. Когда они решат ответить на ваши сообщения, они также заставят вас почувствовать, что делают вам одолжение. Если вы можете иметь отношение к такому, то возможно было бы хорошей идеей найти выход из этих отношений. Быть в дружбе, где ты должен делать все, а потом они заставляют себя чувствовать, что делают себе одолжение, может быть очень утомительным и может заставлять себя чувствовать себя недооцененным. В-четвертых, друг, который всегда говорит о себе. Поддержание баланса в отношениях можно считать невозможным, поэтому некоторые вещи будут несправедливыми в дружеских отношениях. Однако чувствуете ли вы, что разговоры с вашим другом всегда заканчиваются тем, что вы говорите о них? Даже когда вы говорите с ними о проблеме, которая у вас возникла, они поворачивают ее так, чтобы разговор в конечном итоге был о них. Возможно, вы решили поделиться своими проблемами, но обнаруживаете, что именно вы слушаете проблему своего друга. Наличие такого друга может быть неприятным, так как вы будете чувствовать, что не можете положиться на него и сказать ему что-то, в то время как вы всегда должны уделять им свое время и внимание. Пятых, друг, который всегда говорит о тебе свысока. Чувствуете ли вы, что друг постоянно говорит что-то, чтобы унизить вас или заставить вас чувствовать себя неполноценным? Если ответ «да», то лучшее, что вы можете сделать, это перестать дружить с этим человеком. Это нормально. Чувствовать, что ты не там, где ты хотел бы быть, когда один из твоих друзей получает повышение или добился чего-то, чего не добился ты. В конце концов, это чувство является одной из главных движущих сил успеха. Однако совершенно другое дело, если ваш друг это тот, кто приходит к вам и хвастается своим другом, движением по службе с намерением заставить вас почувствовать себя неполноценным. Вам лучше без друзей, чем с друзьями, которым нравится постоянно заставлять вас чувствовать себя неполноценным. Если какая-либо из рассмотренных выше ситуаций кажется вам знакомой, то стоит пересмотреть, кого вы действительно должны считать другом и реорганизовать свои приоритеты. Вам не нужно тратить большую часть своего времени и усилий на поддержание токсичной дружбы, которая только негативно повлияет на ваше самочувствие. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, что некоторые люди вам совсем не друзья. Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Оставьте комментарий о таких друзьях, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы сочтете это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто также может найти в нем пользу. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать кнопку колокольчика для получения новых видео. Спасибо, что посмотрели!